Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Стрелец на февраль 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака зодиака с первого по третье число. Венера будет в благоприятном аспекте с Сатурном и Плутоном. И будет затронут ваш второй сектор финансов и четвертый сектор недвижимости и семьи. В этот период могут быть какие-то интенсивные эмоции, связанные с семьей. Это также аспект, который может проиграться еще во втором направлении. Это покупки для дома или желание создать дома уют, что-то изменить сделать перестановку мебели, например. 3 февраля Меркурий, планета коммуникаций, поездок, переходит в Рыбы, в ваш четвертый дом. И Меркурий в этом положении будет находиться длительный период времени. 17 числа он развернется в ретроградное движение, а 10 марта уже начнет опять двигаться вперед. И все это время он находится в водном знаке, в Рыбах, поэтому ключевое слово этого периода ⁇ это эмоциональность резкое реагирование на все происходящее, глубокие эмоции, переживания, связанные с переездом или с покупкой недвижимости. Или это просто будет какое-то событие внутри семьи, которое будет вас очень сильно затрагивать. В то же время рыбы ⁇ это очень глубокий знак, водный знак, поэтому будет наблюдаться погружение в какую-то тему. Например, вы можете работать на дому, и в этот период времени большинство ваших задач будут касательно разработки проекта, будут связаны с тем, чтобы готовиться к чему-то важному. 5 числа Меркурий будет делать секстиль к Урану и будет затронут ваш 4 и 6 сектор гороскопа. Это очень интересное время в плане работы, могут возникать какие-то новые идеи. Это период также связанный с форс-мажорными обстоятельствами, так что учитывайте этот момент. И могут быть какие-то новости, неожиданные повороты, связанные с членами вашей семьи. Кто-то может вас удивить в этот период. 7 числа Венера переходит в Овен по 5 марта. Овен — это ваш пятый дом гороскопа. Этот дом отвечает за любовные переживания, за творчество, хобби, детей. И в целом Венера в пятом доме будет давать вам возможность сосредоточить свое внимание именно на этих темах. В то же время не стоит забывать, что Венера находится в Овне, поэтому будет наблюдаться импульсивность, желание решить ситуацию здесь и сейчас, возможно, Будет тенденция рубить с плеча категоричность в суждениях, поэтому нужно все таки в этот период стремиться к гармонии во взаимоотношениях и старайтесь дать себе возможность подумать, прежде чем предпринимать какие-то кардинальные решения, связанные с вашими отношениями. 7 числа Меркурий будет в благоприятном аспекте к лунным узлам, которые сейчас находятся, на вашей финансовой оси 2 и 8 дом и повтор этого аспекта будет еще 27 числа так что некоторые события тенденции будут похожи в эти дни и сам по себе этот аспект дает новые возможности идеи знакомства которые будут связаны с темой финансов и заработка в целом этот день Именно в начале месяца хороший для покупки техники. Начиная с 9 по 12 число, Венера будет в соединении с Лилит и Хероном в вашем пятом доме. И это будет очень турбулентное время в плане эмоций, переживаний. Венера в соединении с Лилит дает склонность преувеличивать все, что происходит, придавать слишком большое значение каким-то самым несущественным событиям. Поэтому старайтесь сохранять вблизи этого аспекта равновесие. 9 числа будет полнолуние во Льве в вашем девятом доме. Это первое полнолуние после затмений, так что оно, безусловно, будет еще продолжать тенденцию затмений зимних. Но в то же время будет что-то новое и какие-то отдельные тенденции. Девятый дом связан с поездками в другие страны. Это дом, который отвечает за мировоззрение. И полнолуние дает кульминацию, завершение какого-то процесса. Это будто бы ступень, по которой мы поднимаемся вверх, и перед нами открываются сразу же новые возможности, возникают новые желания. Это полнолуние может принести идею поездки за границу, полнолуние намного чаще, чем новолуние, приносит реальные события. Поэтому это полнолуние может уже констатировать факт, что вы либо находитесь в поездке, либо оттуда приехали, либо у вас уже билеты на руках. Также это полнолуние говорит о том, что ваше мировоззрение что-то будет меняться. и вы будете смотреть на все происходящее немного под другим углом. 16 числа планета активности Марс переходит в знак Козерог по 30 марта. Козерог — это ваш второй сектор, это финансы, то, чем человек владеет, покупки и продажи. Соответственно, Марс — это планета, которая желает действовать быстро и решать те вопросы, которые накопились. Соответственно, это хороший период для того, чтобы избавляться от ненужных вещей, чтобы их продавать. Это хорошее время для того, чтобы решиться на какую-то покупку, если особенно вам действительно что-то нужно, но были какие-то сомнения. Это хорошее время для заработка, вы будете готовы тратить много сил для того, чтобы зарабатывать деньги. И отрицательной чертой этого транзита является импульсивность, когда вы можете не всегда продуманно совершать покупки и, соответственно, потом склонны жалеть о своем решении. 19 числа Солнце переходит на месяц в рыбы в ваш четвертый дом, и оно поможет прояснить ситуацию, связанную с недвижимостью, местом жительства. Это, в принципе, хорошее время, чтобы задавать себе вопрос а «Какие условия проживания являются для меня комфортными? Где бы я, в принципе, хотел проживать?». Это хорошее время для того, чтобы уладить споры и разногласия с членами семьи, а также Хорошее время, чтобы посетить родные места, в которых вы выросли. 20 числа будет благоприятный аспект между Юпитером и Нептуном, и будет затронут ваш второй и четвертый дом. На самом деле этот аспект будет влиять целый месяц, так как речь идет о медленных планетах, но все же точным этот аспект будет 20 числа. И Юпитер, и Нептун являются планетами, которые управляют вашим Знаком. Поэтому для многих Стрельцов февраль будет очень благоприятным месяцем, когда удастся решить целый ряд материальных вопросов, когда удастся решить вопросы, связанные с жильем, И это очень благоприятное время в эмоциональном плане, очень комфортный период, когда вы будто бы ощущаете поддержку, независимо от того, что происходит в вашей жизни. 21-22 числа Солнце и Марс будут в хорошем аспекте к Урану. И Уран находится в шестом доме, так что все ваши усилия будут направлены на сферу работы. И в то же время работа будет сильно влиять на то, что происходит в вашей жизни. Главное в этот период не бездействовать. Эти дни должны быть очень активными и желательно планировать много задач. 23 числа Венера будет в квадрате к Юпитеру и будет затронут ваш второй и пятый сектор гороскопа. Это период э, импульсивных трат, период, когда вы хотите во э, что бы то ни стало э, купить кому-то подарок, подарить этот подарок или э, что-то приобрести для себя, то, что вы давно хотели. По такому аспекту очень сложно оценивать свои реальные возможности. Просто желания стоят на первом месте, и это может тоже стать причиной ошибок. 24 числа Солнце будет в благоприятном аспекте к узлам, а Марс будет в соединении с Южным узлом. Это очень интенсивный день, когда многие моменты будут решаться и требовать вашей активности, участия и взаимодействия. Марс соединение с Южным узлом говорит о том, что, скорее всего, вам нужно будет куда-то вложить деньги. Возможно, вам нужно будет одолжить их кому-то. Или это будут незапланированные расходы. И в частности, опять фокус внимания идет на семью и на какие-то траты, связанные с недвижимостью. 26 числа Солнце будет в соединении с ретроградным Меркурием в вашем четвертом доме. Это соединение говорит о том, что происходит важный период, важная точка всего ретроградного Меркурия. Это время, когда вы осознаете, в чем заключается задача этого периода. Это время, когда может быть важный разговор в доме важное обсуждение, которое касается членов вашей семьи. К тому же соединение Солнца и ретроградного Меркурия будет делать благоприятный аспект к Марсу, поэтому будет возникать желание действовать незамедлительно здесь и сейчас. Постарайтесь в это время не предпринимать быстрых решений и тем более сразу же их не воплощать. Старайтесь дать себе возможность подумать, взвесить и только тогда действовать. 28 числа Венера будет делать квадрат к Плутону и будет затронут ваш второй и пятый дом. Это аспект финансовых трат, могут быть незапланированные расходы или может быть лимит расходов выше, чем вы рассчитывали. В любом случае этот аспект может также затрагивать и эмоциональную сферу, вызывая... Либо раздражение, либо сильную вовлеченность в какую-то тему и переживание. 29 числа будет повтор аспекта между Меркурием и Ураном. Этот аспект, напоминаю, был 5 числа, поэтому события этих дней могут перекликаться. Если, например, в начале месяца сложилась не совсем благоприятная ситуация, то ее можно будет исправить в конце месяца. Если вы упустили какие-то возможности в начале месяца, то не расстраивайтесь.